Он вам что, собачка какая-то? Да, вообще офигели. Не для вас, я собачка. А для кого? Для кого? Не знаю. Скажи, давай, скажи это. Я не знаю. Скажи, говорю. Не знаю. Давай, давай, ты знаешь, скажи это. Я не знаю. Что ты, ты знаешь, давай. <смех> Хочу увидеть Эми в свадебном платье. А у меня есть такой арт. У меня есть такой арт. Че делаешь? Атрак? Mm. Ты что делаешь? Разминаюсь. <смех> Я думал, ты поцеловать меня. Да и пошел ты, короче. Атрак, а летать здесь, атрак, атрак, атрак, атрак, атрак. Ты здесь атрак, а? атрак. Давайте прощаться тогда, да? Ой. Нет слов. Слава глядывает. Мне постоянно так угрожают, да? Это ты охуел? Хочется. Ты чё совсем что ли? Не по сценарию идешь, дорогой. Мелис, ты понимаешь, что ты злодей? что из тебя теперь меня пытают, духи. Что тебе во мне нравится, а? Давай говори, сука, быстро. Ты не хочу, не хочу говорить. Давай быстро сказал, что тебе во мне нравится. Не хочу я... говорить. Почему ты не хочешь? Давай говори. Атрак, скажи мне. Mm. Что? Ничего не сказать, понял. Атрак, Атрак, слышишь меня? Ну. No. Атрак? Да я тебя слышу. Атрак. Сука. Атрак, ал ⁇ тный, ты здесь, Атрак. Тук-тук Я понимаю, что я травмирован психически. И голова в моей голове. Это человек, который меня травмировал. Тук -тук -тук. Как же ему похуй. Ты прав. И бать, все. Зрилы упали моментально. Так говорю.